Like huh? <реклама> Здарова, ребята, с вами шкипер. А, сегодня про продолжаем прохождение игры Булит Storm. А, у нас затянулось, да, прохождение, но, по крайней мере, я считаю, что все-таки нужно закончиться всеми этими делами, да, чтобы приступить к чему-то такому уже более свеженькому, интересному. Вот, так что... Тем более сам игру не проходил, но ну, интересно же понять, согласитесь. Красиво, красиво. Причем очень давно не играл. Ой, хорошо, что это показывает. Потому что даже забыл управление вообще, что тут можно делать. Так, а ПКМ, ЛКМ, ПКМ, ЛКМ, ПКМ, ЛКМ, ПКМ. Все отлично пролезли, поехали дальше. Так, так у нас хлыст на Q. это да, это то, что я помню. Я помню, что долго держать можно. Ой, все забыл, короче. Сейчас будем, можно сказать, заново изучать все. Вот, как всегда, ни хрена не читаю. Сами понимаете, со скоростью чтения у меня большие проблемы. Как так таки сейчас ничего не изменилось. Так. так, так, так, так, что у нас по модулям? По деньгам-то вообще у нас что? У нас есть что-нибудь? Две триста, да, две триста. И что мы на эти две триста можем? У нас снайпа, у нас есть снайпа. Так, у нас взят дробовик. Снайпа у нас целая. У нас на пистолете нет оружия, к сожалению, да? Короче, нам надо снайпу взять вместо правого оружия сразу же. Хочу, хочу, очень хочу. И надо пистик наш, пожалуй, зарядить. А, так у нас патроны были, Это этих нет, дополнительных зарядов, да? У нас автомат еще мало. Короче, на все деньги берем автоматные и нормально, поехали. О, ну это вообще кайфовая вещь. Но писик здесь вообще мне нравится, Что-то опять нужно будет делать, похоже, с Сенсой, потому что... Каждый раз в разные игры играю, и в итоге получается так, что... Сенсе постоянно... разные играю, получается. Очень интересно, а очень интересно, долго ли... Вообще, по сюжету много ли еще проходить? Так что, ребят, если что, оставляйте комментарии, да, напишите, пожалуйста, сколько еще по времени, примерно хотя бы, долго ли недолго, проходить все это дело мне еще. Так. сам нет, я иду, да? И стоило его вот так делать? Неясно. Так, по быстрому переключению у нас... А, есть, да, есть. Все отлично. Так, первое оружие типа... Что? Что это? Ой, ну это не подстрелишь, так понимаю, издали, да? Ну, не буду рисковать, потому что патронов здесь, как всегда. С, и затем ЛКМ, выпустить распыляющий заряд. Так, держу С. А, так это я знаю, ну... У меня Он мне постоянно, типа, как это... Нет, это хорошо, да, что во время игры он при этом помогает еще. Так сказать, разобраться. Ой-ой-ой. Да я живой, все отлично. Что это? Это я вздыхаюсь так, или... Ой. Ну-ка. Первая пошла, вторая, отлично. Ну, тебе это вообще не страшно, да, ты наполовину железный? О чем речь? Голографические часы. симпатично. Хочу себе домой такие же. Ой. А, во. Да, об этом речь. Ух ты. Блин, вообще красиво получилось. Нравятся такие вот моменты мне в этой игре, конечно. Прям очень приятно. Ой. В смысле, в смысле? А то я пинаться еще мог. О, средняя кнопка мыши, да? Отлично. Поехали. Так, мне вниз, да, я подозреваю? Других вариантов вроде как и нет. Ой, хорошо. Так, там ребятки, не будем с ними сейчас стреляться. Долетит? Надеюсь, что да. Долетел. Ой, вообще прекрасно. Ну изи, просто изи. Откуда он там? Отлично. Вот такие места мне нравятся, то есть... Ой! Ой! А, нет, все. <смех> В итоге нормально получилось. К счастью. Так, откуда там стреляют? Нормально. Ой, это же не... А, нет, потянешь. Музончик еще какой-то симпатичный, да? Согласитесь? Вперед! Поехали! В смысле нет? Нормально. Еще? Еще желающие. Блин, да... да. Ладно. Да все, понял, понял. Да я... Ай. тобой, R. Sorry. Ой-ой-ой, какие звуки неожиданные. Прям ужас. Очень резкие звуки. То есть, в целом, играть тихо работала, а звуки были очень громкие. Правда, почему, не ясно. Так, а он там заперто, да? Подожди. А, все, теперь пропускает. Отлично. Блин, столько оружия здесь должно быть, и в итоге все смело, да? Этот лифт, да, я так подозреваю, был? Скажи, что это еще один лифт. Ой, а нет, все нормально, да? О, хорошо. Прекрасно. Так, куда то упал? так нормально движемся вперед так давай позарядимся наверное немножко. денежку покопили, копили где 800 так так так так так чтобы нам надо пополнить так наверное мы так, а что, у нас нам хватает, разблокировка? Нет, не хватает. Ну, нам, в принципе, не больно-то и надо, я думаю, да? Так, возьмем здесь зарядов, на всякий случай. Вдруг пригодятся. Добьем по патронам. Здесь патрончика возьмем. Все. Отлично, поехали. <связательно> <связательно> <связательно> <связательно> так, отлично. Интересно, меня сильно жахнет, если я попаду под... <м gospel> да, кстати, серьезно, дает... Ваш экран покраснел. <с palm of them> Поехали, ребят, вперед. О! Отлично. Ой. Камон. В смысле? Вот это, да, смотрите, какие агрессивные, ребята. Иди ко мне. очень приятно. Ладно, все. Не будем с вами церемониться. Нужно как бы быстрее, да, проходить. Потому что вначале, да, это было весело, задорно. Но в итоге сейчас уже более интереснее посмотреть, что будет в конце. Так. Левый ctrl присесть, Шикарно. Что-то все балится, разваливается. Пинок. Это я могу. А что, это не пойдет? Пойдет. Разницы нет. Отлично. Там у меня на центральную? Ха-ха. Отлично. Так, так, так, ой, застрял, алло, в смысле, а как выбраться теперь? А, всё. Ой, жирный какой, смотри, прилетел. Ой! Все нормально. Я уже испугался. О а, нет, а не чё? Ну перестреливаться такое себе, если честно, здесь. Здесь наоборот, я, наверное, фишка как раз-таки в чтобы. Ой! Полетел. А, отлично. Кукла в воду. Ой-ой-ой. Так, отлично. О, хорошо. Ты долго бегать будешь. Да что ты? Ух ты. В смысле, увернул, серьезно? Все, полетел. Пока. А, это свой. Про... Прости. <laughs> Блин, я его вечно путаю. Тихо, вот. тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Что это такое? А, это от него? Блин, я думал, что-то зеленое такое стало. Я думал, фонтан какой-то непонятный, на который не следовало бы падать. Пока, бездну. Так, всех отправим туда же, чтобы патроны лишний раз не тратить. Ну и все, шикарно. А в смысле, почему я так развернул-то? Ай! Все. Ты живой еще что-ли? А, застрял в текстуре. Давай, ну, ну. я не, не хочешь. Ладно, хер с ним. Поехали дальше. Так. Че ты боишься? Вот почему у тебя там. Ты полужелезный? Почему я за тебя все делать должен, скажи мне? Так, нам явно, походу А, все, нам сюда. Так, что нам по. Да нет, мы будем копить пока что амуницию. Ой. Я так подозреваю, здесь мы не пройдем, да? И что-то стоишь? Нет, что делать? А, вот, справа проход открылся, понял. Красиво, красиво. Мы в рохнувшем доме, потому что... Да, это двери, судя по всему, да? Так. Да что ж ты? Так, ладно, надо их, короче, отправлять тоже на тот свет уже. Отлично. Ой, прям в лицо. Вошло неплохо. Шикарно. Эх, попал, ведь, а? Ты мертвый или как? Видимо, да. Вот стоят, вот, вот, вот стоят. Блин, обалдеть. Тоже мне помощнички нашлись. Так, почему я застреваю-то? Блин, так, такая линия прям обязательно нужно пройти слева. Конечно, это немножечко раздражает уже. Ага. А, в смысле, я его сбил? Или он это посечка такая была? А что это было-то вообще? Куда Куда же? Я не попал тебе в голову. С какого это хрена? Извини. Извини, подвинься. Так. Туда. Нет? Ой! Повыше надо, да? Короче, ладно, я понял. Надо подбежать и вот... О, другое дело. Так, следующий. Там еще есть кто нибудь А, далеко, да? Поехали! Не стесняйтесь. О, о, о, о, тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо. Помнится мне. Ага, вот так это делается. Точно, забыл совсем. Так, пулемет хочу. А, ясно, нельзя взять Ладно, окей, обойдусь да я как бы уже понял Ну, типа, постоянно об этом напоминать тоже Как-то не хочется, чтобы это было Ну да ладно Не так уж и критично, в принципе, да Блин, игра, конечно, обалденная Почему я раньше ее не прошел, не знаю Но тем лучше, видите, на видео можно пройти Так, ясно Куда-то бежим Надеюсь, бежим правильно. В смысле? Куда бежать-то? А, все отлично. Успели. Блин, вот эта линей, линейная хрень, то, что вот идете и конкретно сюда нужно идти. Ну, это, это раздражает. То есть нельзя пойти. Вот, блин, чуть-чуть пропустил. Ух. С оттяжечкой вышли. Красиво, красиво. Красиво было. Так, действие 5. Глава 1 у нас здесь, да, взривает. Поехали тогда, поехали. Ну и как мы, как мы так приземлились, выжили, интересно. Ну ничего, не было бы этой игры, да, если бы мы умерли? Ну в том плане она бы сейчас и закончилась. Слушай, я тоже надеюсь, что мы почти добрались. Я уже, по сути, заколебался реально бежать. Сколько можно бегать-то? Ну, ты взрываться будешь? Окей. Так было проще. Просто активирует все одним нажатием кулака. Типа, а зачем напрягаться? Вот он нажал одновременно на три этажа, я больше чем уверен. Вопрос, на какой мы попадем, что -то? Ой, это за нами, кажется. А нас не видят, да? Здесь, раз у меня здесь эта стойка стоит. Так, давайте быстренько проверим по патронам, что у нас, чтобы не дай бог просак не попасть. Так, здесь все в порядке. Так, тут нужно. Ага. Все, максимальная емкость. Что-то вообще так, все, все плохо по патронам. Ладно, взяли. Немножко есть и хорошо. Придется, наверное, преимущество с автоматом пока бегать, потому что пистолет такая вещь. Что лучше бы... Чего ты там расстрелялся, я не помню. Ой. А, Что-то я покраснел слегка. Отдача дикая, поэтому в голову проблематично попадать. Но есть же всегда вот такой вариант чего В принципе, он устраивает более чем. Его нам достаточно. Живой? Ну все, хватит, хватит. Давай прощаться. Серьезно? Живучий, конечно. Кто там что -то? Ой. Ой-ой-ой. Вот это уже... Ух ты. Странно, что я до этого ее не взорвал. Ой. Так. Так где он бегает-то? Или это наш был? Ну все, прекрасно. И да как он попадает, ну? Боже, брось. Ой-ой-ой, я сейчас угле сдохну. тихо, -тихо, тихо, тихо живем. Все нормально. Не взлетел Лично. Да ты что, будешь Серьезно? Так, я перезаряжу. Че, играть он учился, что ли? Эй. Стример. Играть начнешь сегодня, нет? можно с тобой драться ну улетит же там можно бегать они а, нет, э, нельзя ладно я понял вот ты задолбал Нет, не хочу, не хочу, не хочу эту пушку. Э, да только они тут вообще в упоре стоят. О чем я думаю? Да ладно, не прямо оттуда выпадают, серьезно. Красиво. Красиво. Да вот сколько нужно снарядов по нему выпустить? Он просто бессмертный пацан. Не, не хочу. Так, зашибись. Так, да мы на резерв да? О, отлично, у нас, у нас еще есть, да? Есть немножечко очков. Давайте мы а, подкупим еще патронов для пистолета. Так, еще для автомата на что закупим. Что-то что прям это. Я что-то разошелся, мягко говоря. В плане дорого слишком мне это. Ой. Отлично. Один есть. Так, в смысле? Ай-яй-яй. Все, все, все. Все нормально. Так, подожди. Над нами еще кто-то? это запоздалые звуки, видимо, бутолеты были. Ой, блях, сам накололся. Спокойно. Спокойно. Но патронов тратить нельзя. О, хорошо. Красиво. Это было действительно красиво. Так. Я от него отлетел, серьезно? Он, наверное, такой жирный, что... Не так-то просто... Ой. а этот пишет Это ты, что ли, там сзади мне подстреливал? Блин, она тоже так может, что ли? Обалдеть. Красиво. Да, сколько вас? Вот там они по одному появляются и они заканчиваются, собирать сегодня нет. Блин, много патронов трачу, очень много. Так, ну ч ⁇ ведете меня, да? Опять наверх, что ли, серьезно? Я не хочу наверх. А, вагон приехал, да? Ты сейчас нам его откроешь. Правильно, я понимаю, да, все отлично. Аниме Или нет? А, нет, они нам куда стреляют? Да, действительно, тут бежит. Надо их встретить прямо здесь. Как бы, да и все. Хорошо. Отлично. Во. Блин, вот я тоже надеялся, что он взорвется быстро. Нет? А он что-то как-то долго тянулся этим. Слушай, сколько можно вот этих вот… Поехали, просто поехали. Вот и все. Хватит. Взрывайся, взрывайся, ну… В смысле чего он не взорвался -то? Не, не курсе никто. Ой, я сейчас, заруюсь. взорвусь. <с> ну, хорошо, хоть эта хрень не убивает, тоже приятно. А то можно и отъехать. В смысле? А, это там кто-то лупит опять. А, опять этот жердяй, понял. Ну, сейчас мы с тобой быстро разберемся. Или нет? А, стоп. Что? Серьезно? Ясно. Понял. Понял. Так, стоп. Перевести дыхание надо. Понял? Oh, no. Зарывайся к чертовой матери. Окей. Разорвало к чертовой матери. Фух. Блин, я сначала не догнал, что не могу ничего сделать. Ну, конечно же, конечно. <laughs> Ты же не могла сразу открыть дверь, это ясно пень. А здесь буквально секунды, тебе не хватило, как раз таки. Так, мы на я думаю, поедем, да? Фух! Нет, слишком много экшен, да, на мой взгляд, в этой игре. По крайней мере, вот между миссиями, ну... Уже все, уже неинтересно. То есть ничего нового как бы не появляется же. То есть просто мясо. Вначале, если нравилось, сейчас уже да. Сейчас как-то ну, скучновато проходить, если честно. Не, ну, не стоило, по-моему, мне так сильно затягивать. Ой, видимо, давно не пользовались. Ну, судя по всему, да, раз город-то весь уничтожен Ой-ой-ой, вот это уже серьезная заявочка. Не, не пули. О, не, пули, не оно еще и пуль непробиваемой было, судя по всему. Ух ты. Или пули пробиваемое... Стоп, стоп, стоп, стоп, секунду. Ну, конечно же, мы не доехали, короче, я так понимаю, мы еще часов 10 дней играть будем, судя по тому, как сюжет развивается. Вечный какой-то облом в этой игре. Вот. Ладно, но предлагаю на этом серию закончить. Продолжим уже в следующий раз, да? Думаю, почаще сейчас будет выходить ролики, примерно раза в 2 недели в подобном формате. Вот, так надо сохраниться, да, на всякий случай сразу зайти, а то контрольная точка не станет. Вот. Э, в принципе, все. Ребят, э, в общем, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, э, оставляйте, кстати, комментарии, как долго вы... У вас, ну, как много времени, в общем, вы потратили на прохождение этой игры, и будет ли вообще впереди что-то интересное. Вот. А всем спасибо за просмотр. Всем пока.